Читов выйдет только тогда, когда это доберет 50 лайков. Ставьте лайки, а не то. Всем привет! Сегодня мы вам покажем топ игр компании Ubisoft. В этом топе будут не отдельные игры, а серии игр, сделанные компанией Ubisoft. Так что приятного просмотра и не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Для вас же стараемся. Открывая десятку серии игр Rayman. Rayman это имя вымышленного персонажа серии компьютерных игр компании Ubisoft. Персонаж был разработан Мишелем Мансеном в 1992 году для его будущей игры на Super Nintendo Entertainment System, которая впоследствии стала первой игрой во франшизе Реймон, которая вышла на Atari Jaguar 1 сентября 1995 года. Игровой мир, называемый Перекрестком грез, заселен разными тварями и волшебными существами, такими как феи, глюты и тинцы. В первой части серии Реймон должен найти и уничтожить темного мага по имени Мистер Дарк, вернуть похищенное сердце мира на свое законное место, а также освободить так называемых электунов из клеток. На девятом месте Драйвер. Это серия видеоигр в жанре автосимулятор и 3D-шутер с открытым игровым миром, где игрок может свободно перемещаться по городу. В последней части серии игрок управляет Джоном Таннером в различных миссиях на улицах Сан-Франциско. В игре есть функция Shift, которая позволяет Таннеру перемещаться в другой автомобиль и продолжать выполнение миссии. Впервые в серии в игре присутствует множество полностью разрушаемых лицензированных автомобилей, включая Dodge Challenger, Dodge Viper, Alfa Romeo, RAV, Pagani Zonda и DeLorean DMC-12. Также последняя часть располагается одно из самых больших игровых территорий 335 километров дорог в ней также доступна игра через интернет в 9 разных режимах восьмое место том plain пол в этой игре присутствует множество самолетов, и все из них можно использовать для воздушных схваток. Они становятся доступны игроку по мере прохождения сюжета, накопления опыта и выполнения дополнительных заданий. Действие сюжета игры происходит в ближайшем будущем. Действия первой части игры проходят вперед между Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter и Tom Clancy's End War. Также имеются отсылки и на другие игры Tom Clancy's. Во второй части присутствует множество нововведений, включая взлет и посадку самолетов в различных условиях. Например, посадка в полдень на аэродроме и посадка в полночь на авианосец различаются. Также во второй части была добавлена новая система повреждений. Седьмое место конкуренции с Rainbow Six. Это франшиза созданная американским писателем Томом Кленси о вымышленном международном антитеррористическом подразделении «Радуга-6». Франшиза началась с романа Кленси «Радуга-6», который был адаптирован в серию одноименных успешных видеоигр в жанре тактических шутеров от первого лица. На данный момент последней игрой серии была Rainbow Six Siege «Осада», основана на реальных антитеррористических операциях. В ней вам предстоит вести бой в ограниченном пространстве, наносить смертоносные удары, принимать тактические решения, подготавливать команду и выполнять сложнейшие задания. Шестое место. Том Квенси с Гоу это серия трехмерных компьютерных игр в жанре тактических шутеров, посвященных похождениям отряда спецназначения Призраки. Последней игрой в этой серии является Ghost Recon Wildlands, которая вышла совсем недавно. В ней вам предстоит играть за членов отряда Ghosts, вымышленной элитной группы для специальных операций в армии Соединенных Штатов. В игре есть кооперативный многопользовательский режим, в котором к игрокам могут присоединиться до трех других игроков, чтобы исследовать мир игры и завершить миссии компании. При этом в игре присутствует однопользовательский режим, в ходе которого игрок будет сопровождаться тремя напарниками, управляемыми ИИ, которым игрок сможет отдавать приказы. Пятое место. Принц Персии. Это серия компьютерных игр в жанре экшен-адвенчер. Первая игра серии была создана Джорданом Мехнером и компанией BrotherBand. Последующие игры серии имеют разное название, они разрабатывались и издавались разными компаниями. Принц Персии родился в королевской семье в городе, находившемся недалеко от Персии. Вскоре после его рождения город был разрушен визирем Джафаром. Родители принца были убиты. Тем не менее, Джафар решил оставить младенцев живых. Последняя игра серии вышла в 2010 году и называется Принц Персии ⁇ Забытые пески. Четвертое место ⁇ Том Кленсис Сплинтерцалл. Главный герой серии – Сэм Фишер, специальный агент вымышленного подразделения АНБ «Третий эшелон», позже названный «Четвертый эшелон», специализирующийся на скрытном проникновении. В ходе некоторых игр Фишер разрушает планы террористов, угрожающих безопасности США. Сэм Фишер был озвучен актером Майклом Айронсайдом. В «Блэклист» его озвучивает Эрик Джонсон. Сюжеты всех частей игры повествуют о том, как террористы разрабатывают оружие массового поражения, а Сэм Фишер должен помешать им использовать это оружие. Миссии варьируются от обычной разведки до захвата в плен вражеских командиров. Третье место. Серия игр «Смотри, собака». Главные элементы геймплея Watch Dogs включают в себя взлом и наблюдение. Протагонист игры может использовать любое устройство, связанное с центральной операционной системой города, сети как оружие против него. Игрок может получить доступ к информации из CTOS на на неигровых персонажей, с которыми он сталкивается, включая информацию о демографии, и здоровье и тому подобное. Так что, думаю, вы найдете, чем заняться в этой игре. На втором месте серия игр Far Cry. Это франшиза компьютерных видеоигр в жанре шутера от первого лица, унаследовавшая название от первой игры серии. Все части серии, кроме первой, разрабатывались в Ubisoft. В каждой из частей вам предстоит играть за разных героев на разных тропических островах, передвигаться по которым можно пешком или с помощью транспорта. Ну а события последней части разворачиваются около 10 тысяч лет назад, в период мезолита в вымышленной стране Урус. Там главному герою предстоит возглавить племя Винджа и уничтожить остальные племена страны. Ну и на первом месте серия игр, сюжет которых основан на многовековой войне между тамплиерами и ассасинами. Главным героем первых частей выступает Дезмонд Майлз, потомок ассасинов. С помощью анимуса машины которая считывает память предков из днк он переживает заново события далекого прошлого его цель узнать где его предки спрятали частицы эдема и достать их раньше тамплиеров а также предотвратить конец света согласно отчету опубликованному Ubisoft в сентябре 2016 года продажи игр серии assassin's creed составили более 100 миллионов копий также по игре вышел одноименный фильм с майклом фасбендером главной роли а согласно недавним слухам, следующая игра будет называться assassin's creed empire а события будут происходить в Египте. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, напишите комментарий, сделайте репост и не забудьте подписаться на наш канал. Ну и как вы догадались, на первом месте была серия игр Assassin's Creed.